Здравствуйте, друзья! Значит, делюсь очередной порцией мониторинга по рекламе. Заинтересовалась вот рекламой по тегу «Инвест». Я заинтересовалась несколькими интересными рекламами. Знаете, я не совсем, вот, честно говоря, у меня нету оценки, потому что... Не совсем я понимаю. Значит, смотрите. Может быть, вы поделитесь со мной, что здесь происходит. А, вот, например, вот это объявление. Да, первое. А Крупнейшая горнодобывающая компания открывает доступ к своей инвест платформе ля Ля-ля-ля. И, значит, идет на... Иду по ссылке и как реализовать свои мечты и значит меня здесь пуск отправляют в рекламу пройти тест так поехали дальше и вот это же самая реклама к этой же самой платформе ведет вот это вот реклама где здесь маргулан сисимбай да но под другим под другой странице смотрите проект абсолютно другой и там тоже идет та же самая вот видите вот здесь как реализовать свои мечты сказ минералс и а, как реализовать свои мечты если я например нажму да ну, давайте я просто полот Пройдусь вообще даже не думаю ни о чем И смотрите, зарегистрироваться. Вы стали доступны, вам стали доступны. И вот здесь вот видите имя, видите фамилию, e-mail, телефон. Окей, я пишу имя какое-нибудь, да. Ну, например, я пишу имя Магрипа Мынбаева. А, теле адрес значит я ввожу два два три три. Собака ком. Телефон я наберу свой. И вот и очень интересное будет. Вы успешно зарегистрировались. Наш эксперт свяжется с вами в течение дня. Ну окей, хорошо. Так, поехали дальше. Что здесь меня еще немножко смущает? Вот эта штука. Вот этот интересная реклама. Тенги Шевройл. Значит, здесь он ведет на вот эту самую площадку. Я так понимаю, это большой скрин, потому что, видите, если вы заметите, вот здесь ссылка, она не соответствует вот ссылке Ten Green News. Это вот эта официальная площадка. Здесь идет ссылка, и я так понимаю, что она размещена на площадке какого-то движка, какого-то сайта странички сюда вставили скрин этой тенгри, потому что видите здесь написано сегодня, а вот эта новость, если а, вы а, прочтете, да, если я вот зайду сюда, а, допустим, а, я найду, ну я не знаю, если я найду сейчас просто а, задачу где-то здесь у нас может быть, вот она, да, Тукаев. И вот если мы зайдем, вот эту тему найдем, «На встречу процветающему будущему». Вот «Неполный рабочий день». А ну-ка, давайте навстречу процветающему будущему. Навстречу процветающему будущему. Не находит. Нет, он не находит. Понимаете, какая штука? Вполне возможно, вот эта вот и вставлена а, фраза а, от себя. Потом дальше идет вот это вот «сегодня». То есть вы можете найти, просто зайти и посмотреть все сегодняшние новости. И сегодняшние новости вообще близко нету в эту тему. Ну, просто нету. Поехали Дальше. А, идем дальше, дальше, дальше. Еще неизвестно тексты. Я тоже, к сожалению, не проводила экспертизу. Но я думаю, мысль ваша, вам ясна моя. Потому что у меня задачи нету этого делать. И смотрите, вот здесь, видите, вот здесь идет шрифты этого же цвета, что и кнопка. Так, а вот здесь, смотрите, узнай. Если я нажму «Узнай», то «Ингис Шевройл» открыл гражданам Казахстана доступ к инвестициям. Ну, вообще интересно, да? То есть, скорее всего, это какой-то левый аккаунт. Я так думаю. То же самое и с остальными, друзья мои. То же самое и со всеми остальными. Вот это вот тоже самое познавая доблесть, да. То есть, если я зайду информацию по объявлению, во-первых, меня смущает, что здесь нету присоединенного Instagram, как обычно должно быть в любом бизнес-профиле. Но даже если это есть Инстаграм, то смотрите, 4 отметок нравится, это меня вообще смущает. Такой крупный проект, если он пишет государственного значения, 4 отметок нравится, это как минимум вызывать должно подозрение. Поэтому, друзья, пишите свои вопросы, с удовольствием отвечу. Меня зовут Батиман Капас, я являюсь продюсером проектов на Facebook и Instagram. Всем пока!